Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch начинает играть в No Man's Sky. Ну и мы начинаем стандартную, совершенно новую игрушечку. Погнали! Для тех, кто не в курсе, игра у нас про космос, про исследование космос. Можно летать на своем собственном корабле практически на любую планету в этой бесконечной, бескрайней галактике. Игра уже не раз подвергалась различным изменениям, обновлениям, постоянно развивается. И тот No Man's Sky, что был в 2014 или же в 2015 году, очень сильно отличается. От того, что из этой игры стало Сейчас, поэтому с нетерпением спешу э, Сам посмотреть, что называется И тебе показать, ну что ж, приятного Просмотра, да, присаживайся поудобнее Наливай себе кофеечку, чаечку или что-то там привык Ну что ж, давай посмотрим, куда нас Определили на этот раз Хорошо Уже хорошо Ой-ой-ой, куда нас закинуло? Вот на этой планете я еще, кстати говоря, ни разу не был. Да, за кадром я несколько раз пробовал, начинал, немножечко, как говорится, шлифовал свои навыки. На этой планете еще ни разу я не был. Я так понимаю, здесь... Понятно, ремонт мы определенно сделаем. Это, похоже, у нас горячая планета. Посмотри, какая температура. 59,8 градусов. По цельсию охренеть просто у меня задница просто пылает сейчас от жара великолепно просто мультитул это наша просто палочка-выручалочка в этом мире который просто будет делать всю за нас работу так ну что ж у нас значит сухая планета стражи отсутствуют но у нас здесь очень жарко для того чтобы нам начать развиваться нам нужно починить наш сканер. Для этого потребуется феррит, ферритная пыль. Давай попробуем ее найти. Задание мы первое получили. Феритная пыль должна присутствовать во множестве окружающих нас этих э, ископаемых. Давай посмотрим, где она у нас имеется. Здесь у нас углерод, я понял. Нужно срочно найти феррит, ферритную пыль. Так, так, так, так, ищем какие-нибудь камни. Я помню, что она должна быть в камнях. Вот этот, например, наверное, подойдет. Так, да, вижу. Неопознанный минерал. Немножечко добыли. Срочно, друзья, идем там, где камни. Да, побольше. Вот тут по-любому она тоже есть. Продолжаем добывать. Да, для того, чтобы починить сканер, необходимо набрать 75 ферритной пыли. Можно сказать, у нас будет мини-гайд, как начать новичку играть в No Man's Sky. Что для этого нужно делать? Если честно, я очень много раз начинал, но зачастую первый раз, первое свое путешествие, я всегда погибал, не зная, что же делать конкретно в этой игре. А конкретно нужно просто прислушиваться к подсказочкам. Да, вот мы собрали сейчас ферритную пыль, а нам необходимо устранить повреждение сканера. Нажимаем на ТАП и нажимаем просто-напросто на наш сканер. Необходимой ферритной пыли должно быть достаточно. Нажимаем вот сюда и все, наш сканер восстановлен. И теперь мы можем дальше идти собирать что-нибудь еще. Начать сканирование нужно нам, да, отлично. Просканировав, мы видим, да, дальше нам нужно собрать натрия. Так, где самый ближайший к нам натрий? Ой-ой-ой, как жарко, ребят, задница реально подгорает просто. На этой планете очень жарко. Вот, я там вижу натрий. Срочно, ребят, бежим, собираем натрий. Это, это нам нужно для того, чтобы просто-напросто а, не сгореть заживо. Высоко, как он забрался. ап. забираемся сюда. Я понял, да. Собираем натрий. Сколько собрали мы необходимое количество. Перезарядите, перезарядите систему защиты от вредных факторов. Вот она у нас система и натрий, друзья. О, все. Все. Все. Великолепно, Просто-напросто, независимо, какой у вас климат на планете, радиация ли, холод, необходимо просто-напросто соблюдать вот эти простые правила. Надо будет найти натрия, нужно будет найти феррита немножечко, ферритной пыли и так далее. Так, следующее задание. Добраться до отмеченного сигнала. Точечка у нас указана вот в той стороне. Так, ну что ж, побежали. По пути, конечно же, будем стараться собирать все, что нам попадется. Все инструменты можно, нужно перезаряжать, да, все устройства нашего с тобой скафандра нужно пережи, перезаряжать. О, вот в этом камушке по-любому много ферритной пыли, она нам пригодится. Не забывай смотреть за своим вместилищем в инвентаре, оно у тебя очень сильно ограничено. В данном случае мы можем таскать вот столько слотов, то есть больше этого показателя мы не сможем перенести, поэтому собирай ресурсы осторожно до тех пор, пока у тебя не появится своя собственная база или же какой-нибудь... Транспортное средство, вот сейчас к которому потихонечку и будем двигаться. Ох, как здесь высоко, а! Так, заканчивается у меня натрий. А, Пойдем-ка мы еще найдем натрия. Очень критичная сейчас обстановочка у нас. Где еще натрий? Не вижу я. Как видишь, да, у меня снижается защита сейчас моего скафандра. И мне необходимо срочно перезарядиться. Давай-ка мы будем двигаться в том направлении Я думаю, что здесь где-нибудь по-любому натрий будет Да, не с того я начал выживать, не с того Надо было по приоритету дальше искать натрий А я что-то как-то ступил Ну-ка давай посмотрим, перезарядка сканера Так, есть, сканер перезарядился вроде бы, да? Задействуем Нет, еще не перезарядился Срочно, друзья, нужен а, натрий Вот видишь, там у нас выше полоски жизнеобеспечения Полоска идет а, с огоньком такая Это негативный фактор, который на нас будет влиять Как только она закончится так, смотрим натрий. Вот, там вот вижу натрия. Так, это что у нас такое? Дегидроген пригодится. Я не помню, друзья, для чего он нужен точно, но он точно нам пригодится. И срочно за натрием выбегаем. Так, кислород тоже, кстати говоря, нужен. Кислородные вот эти штуки можно потом так просто подбирать. Отлично. Какие-то мы э, можем подбирать, с какими-то предметами мы можем взаимодействовать и так, просто собирая их руками. Вот, например, вот эти кусты натрия мы собираем просто ручками. Так, еще есть здесь натрий? Нет. Кто-то летает. Кто-то над головой там летает у меня. А, -а, а, задница горит срочно. Перезаряжаемся. Систему жизнеобеспечения натрием перезаряжаем. Фух. Есть такое дело. Но надо нам еще. Давай мы с тобой сразу же сейчас договоримся, что найдем сначала необходимых ресурсов, а уже потом будем двигаться потихонечку в том направлении. Вот там вот есть натрий, и вот там есть натрий. И мы почти уже на месте. Вот это определенно мне пригодится. Месторождение меди мы нашли Офигеть, просто так натрий забираем Это мне тоже надо Без натрия я просто-напросто сейчас не могу Постоянно вредные факторы на меня действуют Там, похоже, еще какой-то ресурс Такой сеточкой обычно сразу же обозначается Скопление, а, большие скопления Всяческих ресурсов Там растение кусака, туда я не пойду Оно может откусить мне что-нибудь Здесь где-то был же еще натрий Я же помню, вон, вон кустик так, Пока собираем натрий можно вот таким вот образом пополнять, прям просто отсюда закидывая, оп, все, отлично, еще дольше мы можем бегать. По пути мы наткнулись на месторождение фосфора, нужен ландшафтный манипулятор, я понял, Ла, ландшафтный манипулятор нам дадут открыть немножечко попозже. И Кстати говоря, вот эти вот месторождения подсвечиваются тогда, когда активен наш сканер. Как только действие сканера заканчивается, опять не вижу, где у меня был источник натрия. Потерял я, я к нему шел и потерял Давай-ка еще раз отсканируем Раз, так вот туда Ой-ой-ой-ой, ой, ой, укусила меня вот эта шняга Да, вот эти штуки Являются источником кислорода Неопознанное растение, но они также еще и наносят Нашему игроку урон И если у нас здоровья окажется очень мало Они нас могут, собственно говоря, и прибить Так, а мы, а мы сюда пришли за натрием Вот еще кусок натрия Так, эти создания выглядят достаточно враждебно Не знаю, нужно подходить к ним Или же нет что-то у нас тут температура зашкаливает Так, пойдем мы уже сходим к нашему кораблику Да, наткнулся вот на такую запчасть И ее можно а, обследовать Давай посмотрим, что в ней есть а, Так, какие-то вязкие жидкости а, Противоестественно густая жидкость Неясного цвета, установить ее происхождение невозможно Предположительно обладает слабо магнитными свойствами Нужна она мне или же нет? Ну, пока, если, пока у меня место есть в инвентаре Я стараюсь брать все, что мне попадется под руку Ну вот мы и прибыли, собственно говоря еще одной ключевой точке Вон там видишь на сломанный корабль стоит Который нам сейчас предстоит починить Что это такое за шарик тут такой у нас лежит Это аварийный маячок Давайте его исследуем Что он из себя представляет Так это вот такой вот шарик Который, который добавляет нам сценарий и, Итерация Возможно ошибка разделения границ Сосуд 16 опустошен, опустошен причина, причина вторжения стражей Намеренная передача Анализ. Создана новая итерация. Система поддерж... содержания аномалий подготовлена. Давай мы по попробуем потранслируем это все дело. Давай, Получен сигнал. Что там такое? Обнаружена странствующая аномалия. А именно, аном... аномалия уступает положение зафиксировано. Инициализация проверки целостности системы. И... Так, дальше смотрим. Вот в этих вот ящичках что-то обычно бывает полезное. Что такое, температура что ли? Температура сейчас, похоже, будет ухудшаться. Ну что ж, давай доберемся, я хочу здесь все обшарить, потому что я помню, что в этих ящиках можно шариться. Вот в эту штуковину тоже можно залезть. Давай посмотрим, поврежденный механизм. Давайте его откроем. Что там есть у нас? Оседающая масса. Для чего, интересно, она нужна, вот эта вот масса? В прошлое я собрал какую-то другую массу, здесь какая-то оседающая. У нас доступен, кстати говоря, инвентарь нашего звездолета. Но мы пока что пихаем все в инвентарь. У нас пока есть место в инвентаре. Эти ящики, я думаю, тоже можно открыть. Или же нет. Вот этот, например. Давай, все здесь нужно обшарить и все забрать. Здесь мы дигидрогена нашли. Несколько штучек. Это что такое? Для открытия этого всего дела требуется атлас какой-то. Хрен знает, что такое. И здесь у нас натрий. Пригодится. И здесь у нас тоже э, натрий. И еще большой поврежденный контейнер, мы также, в котором мы также нашли какие-то непонятные э, штуковины, которым почему-то не забрали. Так, давай заберем уже ржавчина. Зачем я это все собираю? Я, друзья, пока ума не приложу, но я, но я, но я точно уверен, что это мне для чего-то да пригодится. Ну что ж, вот он, наш паломный звездолетик, наконец-то мы до него добрались. И давай попробуем, а, просканируем, что с ним вообще не так, что случилось, приключилось с ним. Ну-ка давай зайдем внутрь, садимся в звездолет и наблюдаем. Итерация такая-то, что дальше действует. Отлично. Столб лучезарный. Так, нажимаем, продолжаем. Подключение к Атласу. Какому еще Атласу? Неустойчивое, как мне написали. Я понял. Взлетные ускорители отключены. Импульсный двигатель тоже отключен. Я нахожусь на неизвестной планете без снаряжения, в полном одиночестве и серьезной опасности Я не могу вспомнить, какие обстоятельства привели меня сюда, собственно, я вообще ничего не помню по крайней, мере, это, по, по крайней мере, этот корабль, кажется, меня узнает Панель управления реагирует на мои прикосновения и на мой экзокостюм Я еще не на том свете, и этот корабль, мой спасительный круг, мой билет к звездам Так, ну что ж, давай прочитаем журнал, что там пишет у нас на улице, кстати говоря, стемнело Журнал такой-то, нет доступа Почему? Замещение данных Как получить доступ? Экзокостюм Подключен. Отлично. Предложение пилота. Стоит регулярно выполнять ремонт. Выберите желаемый путь ремонта. Отремонтировать систему корабля. Протоколы саморемонта. Запуск. И что у нас? Так, импульсный двигатель. Критические повреждения мы наблюдаем. Да, обеспечивает реактивную тягу в космосе и на атмосферах планет. Система сильно повреждена. Для ремонта требуется металлическая обшивка и герметик. А где ее искать? Обязательно ускорители получили критическое Нажмите Е, чтобы выйти. Итак, Итак, мы поняли, что наш челнок поломанный. Для того, чтобы его починить, нужно сделать металлическую обшивку. А как ее сделать, давай будем с тобой разбираться. Вот здесь вот в инвентаре можно нажать вот на эту вот клавишу, точнее вот на свободный слот. И мы здесь видим металлическую обшивку. Фиритной пыли у нас достаточно, потому просто нажимаем и мы сделали эту самую металлическую обшивку. И что? Теперь мы что-то можем уже починить или нет? Давай-ка мы с тобой зайдем обратно и посмотрим, какие системы нужно нам сейчас починить. Ага, герметик нужно найти. А где я буду искать-то герметик, а? Так, почините импульсный двигатель. Это я в курсе. Где, где нужно искать герметик-то, не могу понять. Ой-ой-ой-ой, по, по, по, ты откуда взялась такой? Ты кто такой вообще? Еще на меня рычит так громко. А ну вали отсюда, пока я свой, блин, расщепитель не применил, и тебя не расщепил на молекулы. Такой страшный, блин. Нажимаем на двигатель, и давай мы с тобой металлические пластины хотя бы поместим сюда уже, да. Уже будет частично э, сделан ремонт. Итак, интеграция. Подключаемся. Функционирует, отлично. Хотя бы что-то мы уже починили. Так, дальше. Критическое повреждение звездолета. Отсутствуют важные составляющие. Какие именно? Невозможно синтезировать требуемые компоненты. Для работы импульсного двигателя требуется герметик. Давай попросим помощь. Рекомендация при анализе итерации поблизости. Обнаружен герметик. Извлеките планетарную карту из ячейки аварийного маяка. Так, так, так. Это что-то интересное. Ну что ж, пойдем извлечем. Дополнительное у нас задание. Нам нужно извлечь какую-то карту. И где она находится? А это что такое в воздухе висит? Алло! Что с вами не так? Какие-то богатые кислородные растения. Что, здесь тоже такое бывает, да? Баги-лаги, это, это или как называется? Да, смотрите, в воздухе зависли несколько растений. Но не без этого, потому что генерация у нас такая рандомная. Процедурно генерируемые здесь у нас миры, поэтому, возможно, да, здесь увидеть вот такие вот непонятного происхождения. Висящие в воздухе. Растения. Так, ну что ж, пойдем, найдем мы с тобой эту карту, которая находится вроде бы как здесь. Я заглядываю внутрь корпуса маяка, он способен не только передавать сигналы бедствия, внутри него находится планетарная карта. Ну что ж, забираем планетарную карту и давай посмотрим, что она нам э, дает. Получена планетарная карта. Откройте инвентарь, тап, и нажмите на нее на «Е». Давай попробуем так. И я так понимаю, эта карта открывает много интересного вокруг нас, а может быть даже и на всей планете. А конкретно, что интересно, сейчас мы с тобой пойдем проверять. Сразу же нас э, привлекает внимание вот тот вот расшифрованный э, значочек вдалеке. Надо на него, наверное, нам сейчас сбегать будет. Ну что ж, побежали. Я не знаю, сколько это по времени у меня займет. Но не будем медлень, что называется. Мне сказали, что приближается огненная буря. И что мне сейчас делать? Нужно срочно больше натрия найти. Давай-ка с тобой сейчас поищем. Вот там вот натрий я вижу. Мне кажется, сейчас мои системы поддержание меня в норме, будут очень сильно просаживаться. Давай мы с тобой сейчас подготовимся. Я сейчас просто-напросто без помещения, без крыши над головой. Мне просто необходимо сейчас набрать, мне кажется, много натрия. Видите, как он кусается от растения? Смотрите, 76 градусов, серьезно? Вы издеваетесь сейчас надо мной или что? Так, давайте еще побольше градусов этого натрия наберем. Мне кажется, можно здесь выжить. Но нам нужно очень много натрия. Блин, вот это я, конечно, попал. 97 градусов, друзья! Мои системы справляются, но очень-очень слабо с этой всей ерундой. Пока что мои жизненные показатели вроде бы в, но в норме. Но мне нужно снабдить, зарядить систему натрием для того, чтобы с этим справиться. Так, где еще натрий? С сканируем срочно в экстренном порядке, друзья, сканируем. Иначе, если я не буду сейчас заряжаться натрием... И не буду его искать, мне просто придет трендец, да, друзья, я просто-напросто сгорю на работе, что называется. Ты посмотри, какая жара, 97 градусов, друзья, офигеть, где вообще такое бывает? Фух, выдыхай, бобер, что называется, да, температура падает начала, отлично. Ну это, конечно, капец, испытание было для моей задницы. 97 градусов, друзья, жары было, я просто в шоке. Где еще натрий? Где скопление натрия есть вообще? Нет, поблизости не вижу я. Вот там на горе есть, но так неохота туда идти, так далеко это находится. Ладно, идем дальше к нашей цели. Наша цель это вот, та вот а, тот маркер, который у нас находится в, на расстоянии а, 456 ЭЛ. Что такое ЭЛ? Возможно, это метры, возможно, не метры. Пока, друзья, не знаю, надо разбираться. Если вы слишком долго что-то добываете своим расщепителем, то он имеет свойство перегреваться. Вот там вот в правом верхнем углу мы можем наблюдать полоску нагрева. Как только она достигает предела своего максимума, мы не можем пользоваться нашим расщепителем. То есть тут все в меру. Из вот этого дегидрогена надо будет постоянно делать топливо для нашего а, с вами космического шаттла, на котором мы будем в процессе летать. Это что такое? Богатое дейтерием растение? Серьезно? Как его собирать? Так. Всплеск мощности реактивного ранца. В смысле? Всплеск мощности реактивного ранца. Ну-ка. Он реально мощнее стал? Слушай, да. Это из-за того, что я вот эти цветочки сейчас собрал? <смех> Ни хрена себе, не знал, не знал, ну ладно Будем иметь в виду Ух, как летает наш ранец На этих самых цветочках-то, а. Ты посмотри Сплеск мощности реактивного ранца Чувствуешь разницу? Я не думал, что он такое может Ну что ж, вот мы и добрались, здесь у нас какие-то две странные э, Комнаты Давай зайдем уже туда, куда нам и следует зайти Все растения давным-давно Здесь уже повяли Мы можем только осмотреть их и, кстати говоря, забрать из них кое-что стоящее То, что у нас осталось Так, что здесь нужно нам исследовать? Давай посмотрим Так, восстановить щит Попробуем это сделать Сообщение экзокостюма Щит на максимум Ага То есть даже так можно Можно с помощью систем на этой базе, на этой станции Восстановить какие-то свои системы Дальше что нам надо исследовать? Голографический архив Проверим обязательно А это что такое? Зашифрованные навигационные данные Ну-ка, давай посмотрим Получено нанитов каких-то 12. Нанита, это, я так понимаю, это местная валюта, а, а может быть даже и не валюта, друзья, могу ошибаться. Здесь что у нас такое? Стульчик, на нем можно посидеть. Остался только один у нас терминал, это вот этот вот голографический архив. Давай посмотрим, что у нас здесь такое. Открывается архив, 6-7 журналов повреждено. И воспроизведение записи. Так, никто... Что-то там, делаю запись на случай, что-то там приходится покинуть, что-то там э, внутри фабрикатора может пригодиться. И что-то там, да. Визор поврежден, не могу найти корабль. Забрать припасы нам только остается. Запись в журнале заканчивается, машина оживает и выдает припасы. Теперь у меня есть герметик для ремонта корабля, отлично! Я не знаю автора сообщения, которое привело меня сюда. Возможно, в свое время он оказался в той же ситуации, что и... Я. Ну что ж, забрали мы герметик, да, я так понимаю, то, что нужно, получили. Блин, я не знаю, где бы я его искал, да, на самом деле... Планета очень большая, идти можно куда угодно, и я просто не представляю, как бы я его искал, если бы не вот эти подсказочки. Нам предлагают установить анализирующий визор, который будет э, исследовать планеты и находить для нас какие-то интересные места поблизости. Его также можно использовать для анализа флоры, фауны и минералов. В результате анализа вы получите экономически ценные данные, которые также помогают найти дополнительные ресурсы. Требуются углеродные нанотрубки. Ну что ж, начнем мы уже собирать, наверное, вот эту вот а, анализирующую хрень. Давай попробуем сделать эти самые трубки. Заходим, значит, сюда и вот здесь нажимаем вот сюда. А, модифицировать, да? Давай попробуем установить технологию. И нам нужен, конечно же, анализирующий визор. И есть такое дело. Собрать трубки. А каким образом можно собрать трубочки? Давай попробуем, посмотрим. Скорее всего, надо перейти в экзокостюм, нажать вот сюда. И да, друзья, для их изготовления нужно 500 углерода. Вот они, пожалуйста. Трубки мы сделали. Дальше идем сюда и улучшаем технологию. Да, ставим эти трубочки и вуаля, готово. Мы поставили себе специальный э, визор, в котором нужно проанализировать объекты на предмет возможности получения э, наград. Ну что ж, давай посмотрим, на что нажать надо. На F, наверное, да? Есть такое дело. Нажимаем на F, и что мы видим? Видим, что можно что-то проанализировать. Так, давай мы проанализируем вот это вот помещение. Не получается проанализировать. Ага, расширение мультитула и так далее. Так, ну что ж, эту штуку мы сделали, но нам нужно проанализировать, еще раз говорят нам, объекты на предмет возможности получения а, наград. Какие именно объекты мне нужно проанализировать-то, не пойму. Тут я уже все посмотрел. Наводите на объекты, удерживайте, чтобы анализировать их для продолжения. А Что еще можно проанализировать такого необычного? Давай посмотрим. Это что такое у нас? Поврежденная капсула. Ее, кстати говоря, тоже можно открыть. Давай посмотрим, что у нас здесь имеется. Какая-то живая слизь. Вот это надо мне или же нет, друзья? Я не знаю. Ну, если вдруг в случае нехватки э, слот, слотов в инвентаре, я начну все это дело... Выбрасывать, да, напишите, пожалуйста, понимающие люди, для чего вообще это нужно. Ну что ж, давай попробуем тебя, тебя проанализируем. Тебя-то можно проанализировать, да, друзья? Можно нажать на левую кнопку мыши и сделать анализ. И мы получаем полные данные по этому существу. Нифига себе, для этого нам нужно просто нажать на F и увидеть э, данные. Та, чё, так, что, таким, я, я, я, таким же образом, я так понимаю, мы можем анализировать и всякие растения. Ну-ка, давай посмотрим, что это такое. Пока что у нас неизвестное. И после анализа сразу же мы видим, что у нас возраст, корневая система и так далее. Можно сразу же отследить. И после того, когда мы сделаем анализ, у нас уже показывается наверняка, что из этого у нас растение получается. То есть здесь мы можем добыть углерод. А вот с этого животного мы можем, наверное, скорее... А вот с этого животного, скорее всего, мы можем получить какие-то еще необходимые компоненты. Так, ну что, что нам еще проанализировать-то? Тем временем мы нашли необходимый герметик и вернулись к своему спасательному кораблю. Давай попробуем его отремонтировать. Нам осталось отремонтировать только лишь импульсный двигатель. Вот он у нас здесь находится. И давай мы уже этим займемся. Так, пластины стальные мы уже поставили. Давай также поставим и герметик и что нам сейчас скажут? Взлетный ускоритель, критические повреждения На самом деле не совсем просто у нас получается Починить наш с тобой звездолет И отправиться куда-то к другим планетам Потому мы это все дело перенесем, конечно же В следующую серию и продолжим В другой раз Ну а на сегодня это пока что вся информация, которую я тебе Хотел предоставить по поводу выживания И прохождения No Man's Sky Что ты, зритель, думаешь по этому поводу? Как ты вообще проходишь No Man's Sky? Играл вообще ли ты в эту игру или же нет? Мы с тобой непременно все это дело можем обсудить в комментариях